После того, как сформировался слой Супротек, он может жить и 10 тысяч километров пробега, и 50, в зависимости от того, на каком режиме вы используете свой автомобиль. Если это большая нагрузка, естественно, он живет меньше. С маленьким мягкой эксплуатацией двигателя позволяет долго жить слою. Но после того, как этот слой уйдет, придется снова обрабатывать автомобиль, и повторить те же этапы, два или три этапа. Чтобы этого не делать, можно после каждой смены или хотя бы через смену добавлять триботехнический состав регулярно. Если вы будете его добавлять, вы будете поддерживать слой постоянно в хорошем состоянии. Это обеспечит надежную работу двигателя. Машина Lexus NX200 2014 года. В самом начале была произведена обработка составами Актив. Сейчас ездить приходится много, живем за городом и хочется подольше сохранить машину новой. Поэтому будем использовать Актив Регуляр. Все так же, как и Супротек Актив. Размешать осадок. Осадок растворился, можно заливать. Ну вот, обработка закончена. Осталось только завести машину и поездить минут 20, чтобы состав начал действовать. Вы обработали свой двигатель нашими трибосоставами. Что делать дальше? Для профилактики построенной поверхности после полной обработки у нас есть состав Актив Регуляр. Он заливается в новое масло каждую замену или через замену после полной обработки двигателя. Регулярное использование нашего состава приводит к увеличению ресурса двигателя в разы что экономит ваши деньги и ваши нервы супротек добавь жизни.